После катания на лыжах мы решили сегодня еще и вечером сходить в баню. Вот она наша баня. Смотрите. Так, ну смотрите, вот баня. Смотрите, какое зачетное помещение. Вообще красота такая. Мы сегодня просто чисто на часок попариться, погреться. После мороза такого, знаете, в баньку завалиться вообще зачетно. Фу. Смотрите, какая красота. Тут даже не выразишь словами, какая тут температурка. Вообще обалденно. Так, кстати, температура в бане 92 градуса. Как раз нам хватит. И такой, знаете, запах веника. Видно, что баня не неушатанная. Следят. Посмотрите, какой бассейн. Вообще, ребята. Просто супер. Так, ну-ка водичку. Ой, вода теплая. Ой, так, прикольно. Ну. Так, ну тут все чистенько, как говорится. Даже кресло есть. После... В бане можно принять сеанс релаксирующего массажа. Денежку вставляешь вот сюда. Кресло я могучи. Там даже ведро есть для облива. Ну все, пойдем в баню. Набираем горячие водички, сейчас будем пар поддавать. <сосы> все, заходим. Рита, Полотился? шапочка, здесь стелить Да Чё? ладно. Да пойди не подождем. О, не пригресим, ребята, мы сейчас тут упаримся. Вот это да. Вот это да. Все. Ай, ай. Ай. Эй. Да они ну, зачем так сильно для первого Давай. раза? У меня липкая вся. Привет, тут! Сиди, дыши. Ой. Как вам, Банька? Пар, пар есть, подали, а, жаркая банька. О, Сейчас добавим немного пива в воду, чтобы у нас в бане пахло хлебным духом. Чуть-чуть только. Чуть-чуть. <соскоррес> ага, есть? <соскоррес> Пахнет? Да. О, хлебный дух! Добрая банька. Воняет горел. Класс. Это класс. Баня и горел. Это пахнет хлебушком. Класс. Вообще Че? просто супер, да, с таким как ароматом? Хлеб подгорел, да. да. О. Да не, маленько добавил. Знаете, таким поджаренным хлебушком запах. У, супер. Ну как, что скажете? Нравится баня? Да. Вообще обалденная, класс, баня супер. Помещение для большой компании. Да, однозначно сюда стоит. И мы, наверное, потом это сделаем, даже соберемся большой компанией, зал. Завод... Чтобы перед новым годом чистыми. Смотри. А -а -а -а -а. А Бежим в бассейн! Видите, бассейн не глубокий, вот всего по грудь. Но зато вода такая бодрящая, можно сказать. Не ближе к холодной, хотя хотелось бы на градус чуть поменьше, чтобы температура была, чтобы тебя прям, знаете, так освежило. Ну и ничего, и это пойдет. Обалденный бассейн, прям вообще просто супер. Там ведро есть можно ведро Да, ну мы это сделаем. Точно, точно. Забыл сказать, эта баня находится здесь же, в городе Междуреченск. Цена полторы тысячи за час. Ребята, дороговато, но оно того стоит. Реально прям стоит. <связать> да, мы сейчас обязательно это сделаем. Мы распаримся, хорошенько прям так, чтобы уже сил никаких не было. И обязательно снегом разотремся. Ждите! Что? Ну, после такой парилки, Ждите. обязательно надо снегом растереться а Ребята, это что-то невообразимое! Все, теперь в парилку обратно! а уже даже нет! Давай пару на тебе есть! Итак, после такой экзекуции заходишь и по телу как будто мурашки такие колющие бегают. Такое ощущение обалденное, прям всего это накрыло. В общем, здорово! Ой, просто сыпь, а. Где Где? После всех этих манипуляций с водой, с жаром, со снегом, уже в теле чувствуется такая легкость. О. Ходите в баню со снегом, не пожалеете. Ну, с легким паром. Ребята, сейчас посидим, отдохнем маленько. И потом пойдем еще попаримся. Ой, какое же это удовольствие. Давай только чуть Да, это что-то вообще прям, блин. Обалдеть. Что, бассейн? Да. Я в скле. А в Здорово, да? Ну, ребята, попарились мы вообще от души. Закончился этот день более чем достойно. Кому понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки. Всем пока!